Издательство Ман Иванов и Фербер представляет Гибкое сознание Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей Видение Моя аудиокнига продолжая традицию в психологии, раскрывая идею воздействия внутренних убеждений на человека. Мы можем осознавать или не осознавать свои убеждения, но они оказывают огромное влияние на то, чего мы хотим и насколько успешно этого добиваемся. Изменение убеждений, даже простейших, может иметь далеко идущие последствия. В этой аудиокниге вы узнаете, как одна простая мысль, представление о себе определяет значительную часть ваших поступков. Строго говоря, с этим представлением связан каждый ваш шаг. И то, как вы видите и оцениваете себя, и то, что вам не дает полностью реализовывать свой потенциал, продиктовано вашей внутренней установкой. Ни одна книга до сих пор не рассказывала об установках и не показывала, как их можно использовать в жизни. Теперь вы неожиданно для себя поймете психологию великих людей великих в науке и искусстве, в спорте и в бизнесе, а также тех, кто лишь подавал большие надежды. Вы поймете своих коллег, своего босса, своих друзей, своих детей. Вы поймете, как высвободить потенциал и свой, и своего ребенка. Я хочу поделиться с вами своими открытиями. Помимо выводов сделанных по результатам множества исследований, в книгу вошли рассказы участников этих исследований, а также истории, которые я почерпнула из прессы и из моего собственного жизненного опыта. Я включила их, чтобы вы могли увидеть различные установки в действии. В большинстве случаев имена и личные данные были изменены в целях сохранения конфиденциальности. В определенных ситуациях несколько человек были объединены в один собирательный образ, чтобы сделать мысль нагляднее. Многие из бесед я воспроизвела по памяти настолько точно, насколько могла. В конце каждой главы, а также в последней части аудиокниги, вы найдете конкретные рекомендации, как применять полученные знания на практике, как определить, какая установка руководит вашей жизнью и понять, как она работает и как ее можно изменить при желании. Моя работа посвящена теме личностного роста. Она помогла мне ускорить мое собственное развитие. Надеюсь, она поможет и вам. Кэрол Дуэк